Добрый день! Сегодня мы находимся на строительной площадке компании «Красный апельсин» и пообщаемся с нашим постоянным поставщиком, генеральным директором компании «Биталайн». Работа стала сложнее. В сапогах ходил по этим... Объектом. С того момента, как он упал вам в опалубку, бетон использовали как тысячу лет до нас и будут использовать тысячу лет после нас. В нем нельзя ошибиться. Здравствуйте, Максим. Сегодня мы с вами поговорим о бетоне. Я хотела задать вам несколько вопросов. Первый из них будет на тему того, когда вы начали заниматься этим видом деятельности, что этому предшествовало и почему вы вообще выбрали бетон. Добрый день. История, на самом деле, началась еще с 14 лет. Мы с отцом занимались цементом, возили его в мешках и как-то с этого момента меня все, все время тянуло к большим машинам, к бетону, к цементу и вообще к этой деятельности в целом. Расскажите, пожалуйста, с чего началась ваша компания, какой путь она прошла на данный момент? Компания официально была зарегистрирована в 2006 году, в июне месяце. До 2006 года мы работали ну, в свободном, Полете Я работал э, сначала и в компании «Метрострой», и в компании «Ленстрой деталь». Я там э, получил достаточно большой опыт э, по заливке э, тяжелых, сложных объектов. Заливали метрополитен, э, комендантский проспект, станцию «Лесная», промежуток, который был залит водой «Лесное мужество». Причем на станции «Мужество лесная» работали итальянцы. Э, и те технологии, которые они применяли для меня, это было все интересно. Я всегда интересовался, спрашивал, узнавал, ходил к рабочим общался, для чего они делают, почему, зачем. То есть вы получили бесценный опыт, можно сказать. Да, я именно, можно сказать, на, на земле получал этот опыт. Mm -hmm. а много ли компаний вообще в 2006 году появилось? Может быть, это была какая-то тенденция на открытие подобного бизнеса в связи с как раз с растущими масштабами строительства? Да, действительно, я когда поработал самостоятельно, для себя принял решение, что мне нужно открывать собственное дело для этого я занял деньги как говорится у друзей и знакомых родителей и купил свой первый миксер тринадцатый год это был конечно можно сказать золотой век стройки золотой век бетонирования когда была действительно высокая маржинальность были большие объемы были какие-то действительно большие проекты. А давайте сейчас о нынешнем времени поговорим, как на ваш бизнес повлияла пандемия. Пандемия на самом деле на наш бизнес вот на коротком промежутке времени не повлияла никак. Потому что у нас вся эта история произошла весной, а весной у нас строительный сезон. И ну, мы принимали участие в строительстве коронавирусных больниц, работали там круглосуточно. И, ну, даже, наверное, для... конкретно в коротком промежутке времени, это было, наверное, даже некий плюс. Мы также понимаем, что этот эффект, он будет отсроченный. Мы все равно почувствуем просадку по работе, но чуть позже, потому что те люди, которые э, действительно пострадали в, э, при коронавирусных э, вот этих всех ограничениях, э, у них просто не будет денег на строительство. А что такое строительство? Строитель... Люди строят тогда, когда у них лишние деньги то есть это некий маркер экономики когда идет строительство значит у людей все хорошо да у большинства людей все хорошо. А, соответственно если многие отрасли экономики пострадали ну, мы это почувствуем но почувствуем с, может быть таким слагом времени может быть в год. Максим, ну мы поняли, что пандемия не такая уж большая для вас проблема, но расскажите об основных сложностях, которых вы сталкиваетесь, с которыми вы сталкиваетесь в вашей работе. Я понял. На самом деле очень большая сложность – это человеческий фактор. Это водители, которые приходится обучать годами. У нас водители работают по 10, по 12 лет, по 8 лет, и это, я считаю, большим достижением для себя. Также у нас есть большие сложности с запчастями. Я, мне иногда кажется, что я владею либо суперкаром, либо каким-то прогулочным вертолетом. Потому что эту машину угробить можно ну, просто за одну заявку. А стоимость ремонта, она какая-то просто космическая. Ну, если мы э, смотрим какие-то другие машины, ну, да, не бетоноподающие, то бетоноподающие машины, там просто все дорого. Стоимость нашей аренды не растет уже можно сказать, 10 лет, да, хотя за эти 10 лет выросло многое. Uh -huh. Ну вот, наверное, это самые большие сложности, которыми мы сталкиваемся. Это люди, это запчасти неимоверно дорогие, и это наши конкуренты, которые не умеют или не хотят считать свой бизнес. Максим, скажите, на ваш взгляд, какие перспективы у бетона как у строительного материала? Или это все-таки уже консервативный материал и никакие ноу-хау к нему не применимы? На самом деле постоянно в бетоне происходят какие-то внедрения, улучшения, замещения материалов. То есть если мы посмотрим сегодня, то западные наши коллеги да, используют более сложные рецепты, более сложные составы бетонных смесей различные добавки, которые действительно улучшают характеристики, изменяют эти характеристики и за этим материалом в любом случае будущее. Бетон использовали как тысячу лет до нас и будут использовать тысячу лет после нас. Соответственно, за этим материалом ну, его не заменишь по крайней мере в ближайшее время ничем. А, Но, ну, может быть, ожидается какое то именно ноу-хау, то есть дома станут строить только из бетона. Ну, вот сейчас я слышала, что Дома из монолита набирают какой-то популярность. Многие строят себе дома в стиле хай-тек. То есть это бетон, стекло. Есть такая вещь, как архитектурный бетон, когда у тебя и бетон снаружи, и бетон внутри. И это достаточно теплый, надежный дом, который не требует ни наружной, ни внешней отделки. Смотрится очень круто и современно. Хотя все меняется, и мы не знаем как мода повернется в данном случае, в домостроении дальше. Какие основные подводные камни могут встретить человека, который собирается построить собственный загородный дом при выборе поставщика бетона? Вы знаете, выбор поставщика бетона можно сравнить с выбором друга, да? в нем нельзя ошибиться. Потому что это же очень ответственный момент. Люди строят себе дом, как правило, раз в жизни, ну, максимум два. И ошибиться в этом выборе, это чревато очень большими затратами в последующем. Потому что, ну, что, что такое фундамент? Фундамент – это та штука, на котором держится все. То есть, это начало твоей стройки, начало твоего строительства. И там должно быть настолько все хорошо, чтобы в будущем тебе не возвращаться к этому как выбрать правильно ну, наверное, это все-таки надо спросить у знакомых кто, у кого был уже положительный опыт либо отрицательный опыт надо спросить, посмотреть по интернету если это компания, надо смотреть э, в открытых источниках, есть ли у них судебные дела, как давно она на рынке, кто директор. Ну, предположим, нашли кристально чистую компанию. Что все равно может ждать еще? Вот какая может быть Слушайте, проблема с этим питоном? На, на самом деле, с того момента, как он упал вам в опалубку, проходит очень большую цепочку людей, э, где в, в, может быть вероятно, где вероятно ошибка. Поэтому, конечно, человек, который непосредственно с вами работает и контролирует вашу отгрузку, это тот ключевой момент, при котором будет успешна ваша заливка. Ведь могут ошибиться и по количеству, и по качеству, а могут не ошибиться, могут там, просто намеренно обмануть. Да, и вот эти вот все вещи, и, или может обмануть не тот человек, с кем вы Напрямую договорились а, там, Водитель, оператор Может как случиться он, все что угодно Ну они могут просто по дороге где-то слить бетон Ну теоретически это же возможно Возможно, да Поэтому тот человек, который настраивает Вашу поставку Он э, должен настроить работу таким образом Чтобы избежать этих ошибок Или свести их на минимум можно использовать различные датчики, камеры наблюдения, устройства для GPS-навигации за машиной, за вращением бочки и так далее. То есть даже вплоть до того, что вращал ли бочку бетона смеситель, пока он ехал к вам на объект, не экономил ли водитель топлива и так далее. То есть все эти нюансы знают только профессионалы. И с ними вам, конечно, надо работать. Вам и тем людям, которые решили начать строить. Добросовестность того человека, который поставляет, безусловно, потому что, ну, не секрет, что есть производители бетона, в которых есть опция, как, там, заказать не ту марку, которую ты захочешь. Допустим, даже тот же прорав, он может позвонить на определенные заводы, которые есть, и они всем известные, ну, профессионалам рынка известны. Где ты звонишь и говоришь о том, что привезите мне марку там марку 200 а напишите марку 350 то есть и это нормально вообще и, и заработают, и заработают там все заработают прораб и там вместо там 30 кубов в документах привезите там 20 то есть потому что как правило за работу берут с куба и соответственно чем больше кубов они зальют в опалубку тем больше денег они получат а соответственно зарабатывают и на том недовезенном бетоне который не попал в опаловку и на той работе, которая по факту была, не была сделана, то есть двойная двойной заработок, ну, опять же нечестный. Ну, у меня к вам будет еще один вопрос, расскажите про знакомство с нашей компанией, с Красным Апельсином, как давно сотрудничаете и какие эмоции от этого сотрудничества вы испытываете? <связать> с компанией Красный Апельсин мы сотрудничаем давно, все началось со, со знакомства с вашим уважаемым генеральным директором. С Родионовым Сергеем мы познакомились достаточно давно. Это, наверное, в 2004, может быть, году. На, как сейчас помню, на 36-м километре Выборгского шоссе у них был э, там какой-то заказ, и я ему туда привозил бетон. Э, я тогда еще ездил на миксере на своем э, за рулем водителем, и вот. На тех поставках мы как раз таки и познакомились, то есть ему понравилось то, что делали мы и как мы это делали, потому что э -э, там была какая-то сложная прям история с подачей бетона, и мы там выполняли какие-то пируэты с подачей в какое-то болото с вытаскиванием машин, ну там была какая-то такая прям квест по подаче этого бетона. С тех пор у нас как-то сложились отношения, я старался не подводить Сергея и он в свою очередь отдавал заказы в мою пользу, да? то есть он проголосовал в мою сторону рублем заказчиков, потому что, вид, видимо, были причины работать именно со мной, а не с моими коллегами. Спасибо вам большое за то, что уделили сегодня нам время, за то, что вы наш надежный и, можно сказать, уже вечный партнер. Вам хочу пожелать успехов и более плодотворного нашего сотрудничества в будущем. Спасибо вам большое. Я тоже рад, что вы меня пригласили. И хотел бы поздравить компания «Красный апельсин» с наступающим Новым годом, поздравить директора, сотрудников с этим праздником, пожелать всего наилучшего, успехов. Спасибо.